Арина, вообще-то у меня был свой влог. Первый день в Стамбуле, первый день прогулочный. Да. Мы ждем такси. Погодка сегодня, конечно, не супер, но мы решили все-таки пойти погулять. Арина, расскажите ваши впечатления, как прошел ваш день рождения? Ну, мой день рождения с моими любимыми подругами. Вот так вот прошел хорошо. полный пипец мы собираемся на вечеринку ну мы О, ли, мы подожди, да? на печки одежда на вечер мы на 5 ноль все так надо закрыть все чтобы мой паспорт не украли блок да. снимаем девочки где, чки, где? Почему, где у а, почему у нас в моем доме Вообще-то, а? я вам привезла не Александра, вот твой парень Арин. забыла что ли? Любимый, моя любимка Даже на день рождения я тебе думаю Ты в кожанке не тоже? И я снимаю влог. А это надо так вот <ф> Арина, <AMP> ты точно внутри? Пакет, пакет просто на 5 дней Пять нарядов, мало ли. Жизнь, точно на свадьбу дня. Ой! Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. пакетом? Так. Арина, классическая. Да. Арина, ну как это... у тебя настроение? У меня настроение супер. Что Ау. ты ожидаешь от сегодняшнего вечера? сегодняшнего вечера я ожидаю... Ребята, знаете, я не знаю. Я думала, что все пройдет супер, отлично, и придут все мои друзья. Я не знаю, что подумают девчонки о нас. Вот, но я считаю, что мы супер. Мы красивые. Да. Мы красивые. Мы самые красивые. Что это за выскочка? Да. Комната. Это на память. увидит, как мы идем на нем. Алин. Правда, что вы подрабатываете? Нет. Ладно, это для нашего. Это ложь. Это ложь. Яна, можно я покажу, как вы выглядите я, особенно мы Ян, покажите ваш наряд. Где вы работаете, девочки? по наряду, по наряду. Сколько стоит Вы можете прав сказать? Любой сцену, сцену. Мы сейчас прыгаем, просто горы. Это твой наш парень. Нет, сейчас какая-то писулька Видимо, Знаешь, Ладно, Бог, покажи небо. Покажи небо. Вау. Всем привет. Позор день. А, он начался... Маленькая лодочка едет. Он начался у нас в Стамбуле. 10 апреля 2000... Какой год? 22? 20? 22. 2022 год. 10 апреля мы встречаем мой день рождения в Стамбуле. Я и две мои подруги. Запомните этот день. Запомните, Запомните этот день. день. Ваша... Это видеоблог. Я надеюсь, мой телефон не упадет, Арина. Так вот прошел, просто висит ржали все ночь. Да, расскажи ну, это а свой лук. А, сегодня я одета в кофточке кусминовой, в а, футболке белые, джинсы. Это 12 сторон. Бос. Uh -huh. А Zara. что за джинсы? Зара. Зара. Куртка? куртка? да. А куртка? Да. Курточка Я покупала в Стамбуле, винтажную. Прикольная куртка. Да. И рюкзак. Рюкзак Лолитон. И Кеды Найк. Да. Расскажите про ваш лук, пожалуйста. Итак, сегодня я сделала такую футболочку от бренда Гараж. Куртка из комаран. Рубашка топ-топ. Джинсы, кстати, очень крутые. Я покупала в Нью-Йорке давно. Это Томми Халфиггер. А обувь? Обувь. Я позорен, что у Русский. И сумочка Hermes Стиль бомба Давно я не снимала влоги, поэтому Ребят, если будет какая-то несвязанная речь, не обессудьте Здесь... Лухари лайв Лухари лайв, сидеть в такси Но у нас же реальная жизнь Давай, двигайся Вот такие такси в Стамбуле а все, что классно, это значит все свидетели. Да. Mm -hmm. То есть нет вип-такси э, в Стамбуле? Yeah. Серьезно? Yeah. Нет. Только такие? Да. Yeah. Блин. Я вспоминаю Ростов. <laughs> я помню, когда я жила в Ростове там тоже нет в общем такси ты вызываешь просто комфорт к тебе mm -hmm. приезжает просто раздолбанная какая-то машина а, в плюс 40 тебе не включают кондиционер mm -hmm. и ты просто едешь и потеешь и приходится открывать окна я помню я даже деньги предлагала и говорила давайте я вам дам, я не знаю, там тысячу-две чтобы вы мне включили кондиционер но там такие суровые водители что, они не хотели поэтому видимо mm -hmm. Не только в России проблема с такси. А, сейчас мы едем в мое любимое место на завтрак. А, место называется Gup Food. Она, она находится на Арнентокёй. И там очень красивая набережная. Вот, Погуляем, да? Да, погуляемся. Да, У меня там есть любимое блюдо. Асайбол называется. Ты когда-нибудь пробовала мне? Нет. Нет? Что? Это, короче, замороженные ягоды. А, делаются с гранолой, с арахисовой пастой. Ну вот, сейчас увидишь и с ягодами, короче. Короче, мы сейчас все да, вам покажем. Мы сейчас все снимем. Здесь мое любимое место для сап. Это собака, кстати, здесь живет. Серьезно? Да. Как ее зовут? Я не знаю, она всегда здесь. Прикольно. Сюда занимались? Нет, я буду снимать тебя. Нет? Прекрасно. Нормально. Самый вкусный завтрак сейчас Мне нравится завтрак, когда ты сидишь у воды, смотришь на вид. Просто погода сегодня какая-то немного драматичная, поэтому пока сонное настроение. Ну что, нам пронесли завтрак. Лату на соевом молоке. Асайбол. Вафли с здесь мед. это моя любимая местная <смех> <смех> Кстати, да, она к нам вдруг еще присоединился, нена очень милый. Вот вот ну что, мы позавтракали в прекрасном месте, и теперь мы идем. Искать такси. Мы теперь идем искать такси и в торговый центр. Да, поедем на шопинг, потому что в России закрыты все бренды, мотсмарткет, а я очень люблю Зару, люблю H&M, плюс мне надо для МИИ много всего купить вот, поэтому поедем. Ну, а сегодня сегодня шопинг. Вообще тут очень красиво. Mm -hmm. так. Так. Это было вот старое здание, но выглядит очень симпатично такие Сегодня погода, конечно, просто для волога идеальная. Дождь, ветер. Почему мы вчера не начали снимать? Сейчас камера просто за две подружки. Моя девочка. Здесь со мной. В Москве со мной. Здесь со мной. мной живет со мной. Цветы да. дарит, вы спрашивали подарила мне цветы, это Арина. Это была я. После того, как Арина... На свой день рождения Арина ей цветы. Нет, во-первых, во Арина открыла первую э -э доставку. Как да, в общем, Арине подарили огромный букет, да. нереальный. Вот, я такие не видела никогда. И она открыла этот ящик Пандоры. Теперь в моем доме только такие корзины. Да. Только такого формата. Мы больше и другие не принимают. Да, все. Уже после этого ничего не может быть по-другому. Так, Арина привела меня в такой красивый район. Здесь магазинчики разные. В общем, продолжаем гулять, изучать Стамбул. Да, мы решили зайти в Жане. И вообще нам надо деньги еще поменять. Раньше я не любила Турцию, но сейчас я изменилась. Нет, это очень красиво здесь. Белая, красивая, но просто она будет потом. Без мотор, без сахара, Не может. но он без сахара, вам можно все. Решили мы выпить чай и, и понаслаждаться этим прекрасным okay. день. Смотрите, соцените, лук Арины и швабра рядом. Что за шикарная женщина. На самом деле, очень круто выглядит. Да, Цветочки. Такой вот шикарный вид у нас в окнах. Ну мне кажется нет. Все. День два. Продолжаем наши прогулки по Стамбулу. For Seasons. Hotel. Мы едем с Ариной на поздний завтрак Я не знаю, уже это завтрак или обед это... Мы решили пойти в красивое место Долго думали, куда И решили, что это должен быть отель Потому что в отеле самые классные завтраки И все, что Кстати, там... ты думаешь, мы сейчас успеем именно на завтрак? Ну вот мне кажется, что мы уже. Мы едем сейчас на обед. будем да, есть обед. Хотя я бы позавтракала чем-нибудь таким. Чем йогурт? Ну да, йогуртом яичный. Сейчас будет две ложки от Салона. Яны. Да. Ребят, мы просто вчера пришли с Яной завтракать. Это просто что-то. Яна говорит, я такая. Я говорит такая. Ей говорит, такая голодная. Заказали вафли. Асайбол заказали. Два асайбола, вафли, кофе. Я просто две ложки сделала, говорит, я больше не могу. <laughs> <laughs> ну не две ложки, но в принципе я вообще мало ем. У нас уже есть Ирина, очень красиво, да. Здесь реально красиво. Это Конечно. У есть Да, да. Продолжаем yeah. Да, мы просто мере Арины. Такая с Арина, ты забыла? <Kristen> Это мой видеоблог. Очень, да, выглядит, да? Да, да, очень да. Ребят, еще у нас для вас есть очень крутая новость. Я взяла с собой камеру и будет блог Изтамбула. Стамбула. Так, да. что ждите. так что мы снимаем специально для вас блог со Стамбула. Из Стамбула, точнее. Делать видео для вас. Позавтракали и решили сделать пару фотографий для инстаграма. Да, давай а попросим. Яна, расскажи про свой лук сегодняшний. Так, сегодня на мне костюм HD. Ушка Саларан Лора Пьяна. Моя любимая ссылочка. Атермес. Красотка. Вы счастливы? Да. А вы счастливы со мной? Конечно, Арина. Я живу голова тебя. А-а-а! А я тебя. Так, все. Все. Все.